But if I lay вот. Блин, смотри, как где-то здесь чисто, а. красота. Вообще, вообще Какие-то штуки дрюки он Это тираться. моторчик. Это, он будет сейчас тебя переключать. Я понял. <свят> а это водомерка называется. Вон та штука называется водомерка, да? <свят> Они прыгают такие. Пс -пс. Да, вообще не холодно. Да и вообще не холодно, мне здесь все сразу. Все, половим, гребем. Как поедем, врублюсь. на себе. вот ну, что типа сейчас так нет сейчас сначала еще я в крино дв а ты видишь какой опыт на чуваку сидит муж парит муж парит она наша сейчас быстро поедет Нет, не знаю она прям быстро поедет быстро ну не прям ну быстро ну прям ветер будет вот так ну, больше 40 наверно в час 13 там тоже весло поставить куда вот вот этой вот штучки среди да. да. можно ехать может чуть назад можно Сделка сзади, а? И оперный тело. И мы, собственно, пофигали. Это еще не быстро. А, нет, может, каким-то девочкам Ну что, ты думал медленнее? Следующий обяд можно снимать сначала в <связи> такая здесь яхта яхт, здесь я яхт хочешь вот, вот а -а -а. прикольная яхта а вот это ваше место будущее вот это коса а место лагеря я вам сейчас покажу ну, мы на братом пути туда заедем а -а -а. а куда-то поворачиваем нормально, нормально. Сейчас остановимся, а к себе туда пройдем метр пятьдесят вверх, а моих людей, надо. Сейчас посмотрим. Интересно место. Это где домики есть? Да. -а -а. Кабана какой. Кабана? Лось. Я сказал, не шуметь. Сейчас прикинь, лось. Ну, не, лось, конечно, ну, ну, а что? Не, раньше здесь прям песчано-песчано было. Mm -hmm. Надо тут вот пробираться. А там что-то лодка лежит, что ли, да. Стоит, да? Короче, мы приплыли. а что они там стоят? А, видать, Он туда. Прям какой домик стоит. Да. А, да, да. Да, Давай ты мне прямо сейчас вот Тебе отсюда. много придется, конечно, еще поп попасть, в Все такие Давай. А, что ты меня так вынесешь? Я думал, ты меня на ручках, как жену любимую. Ладно, иди. Он просто безопаснее. Страшно. Тихо. Тише, тише Мне вообще нормально Если тебе неудобно, то к тебе Сейчас как болты хоба грязь. Все, можно отпускать Я так зачехлилась хорошо то есть я, я вообще максимально колхозная Но зато меня не покусают Комары Ну, в принципе, вот как-то так Где-то, конечно, экскурсовод еще тут Ну тут кто-то недавно ну, судя Ничего. по ногам, да. Ничего Всё, сейчас пойдём туда. Погода и повезло нам все ага. вообще. А что это такое, что за сооружение? Вот здесь люди ездили с палатками, они решили построить баньку, домик себе. А-а-а. В результате можно заселить что угодно, залезть на... У них там кружки, типа, все дела. Ни хрена себе. А, закрывал-то я. Никто здесь не был больше. Я закрывал. Видишь, что, там сколько? все замудрнно. Ни хрена себе. Крышу надо ремонтировать у них тут. А здесь вставать-то вообще можно? Можно. Или, Почисти, доложись. Там колодец не провались. Где, а? вот Где погреб? А? Где? Погреб у них тут был. Угу. Ну у них, видишь, разруха, потому провалился, здесь все полупровалено. Пенопласт какой-то. Они маленько прибрались, видимо, тут хлам был. Печка. Прикинь. Вообще, нифига, я тут умудрили. Этому строению лет 15-20. Ну я была... Не Матрас не притащили каким-то чудом. Не Начинали, да? Ну это прикинь. А вот баня вообще настоящая, позднее строение. Цепь баня баню построить. Там болото, да, какое-то? Как? Болото. Охренеть. Ну Или что? Это было. Это бирка. Были, они уехали домой. А баня что она? -то, тоже открытая? Закрыта, закрытая? баня. Банька закрыта, они ее закрывали. Пойдем вот на наш мест, перенашла где-то. Так, можно я в серединке пойти не страшно? И просто как умудрились в лесу построить баню. Ну они, они просто они годами что-то возили. Они строители, строители. Они просто бревна прям возили, ну, да? Бревна не возили, а здесь пилили. делали, ага. строгали и все делали. Офигеть. Ну привезли материал какой-то досок на машину сюда. А это все осенок. Так, тихо здесь очень много вод. Да, пойдёмте быстрее да, отсюда. Ешь. Да ну, извините, значит, пожалуйста. Я боюсь такой живности. Не ну, страшки просто. Может, угу. от меня никого нет? А? Ну тут какие-то он летает, жужелики. Жужелики, <с> не плевать, я про рост. Да, отстань ты от меня. Это Асайли? Стоп, а, вот здесь кстати, я собирал вот, вот в этом месте, вот, вот лазбин, когда гребы пойдут, по два-три десятка белых вот здесь Ничего себе У меня перебарки Ну это крепень, да, осталось? Да, уже улетели, но уже вот там, вне с места ждал Гребовый, например А, чум, нет А вот здесь вот могут быть прям годики Здесь можно Угу. не бегай ты если что-то под ноги так сильно ты бегай значит что-то пошло не так все топаем это не самое страшное что здесь может быть я помню Именно это я не помню какому-то на этом не даю а он как это по он там что-то такое. это вот мой туалет там остался я а. вдох вот наш лагерь, вот эту ямку я верю, там у меня погреб выпил и я его взорвал. с другой стороны, да, вайфик? Идет босиком? А. А. без Вот, мы стоим с собой. Вот, на погребе там железка такая лежит, я закрыл. А, там погреб. Метра два погреб, хороший. А, да я не буду здесь стоять, если... А вы тут шершни были всю жизнь. Что? здесь умывальник висел, и там были шершни всю жизнь. Да. А здесь... Нет, шершни не там были. <сосы> Забрели мы, конечно, а да. Лесен, там а вот, вот, вот. здесь вот, Здесь, конечно, поросло пикет а, солнце мой. не попадает уже. Сашка нашла ландыши. Я не нашла, я просто смотрю, такая, о, так. Наверное, это оно. Наверное, это оно. короче, здесь была протоптана Такая типа, потому что здесь всегда был снег, а вот там, на самом солнце, стояла палатка спальня. Вот мы такие, А вы, газ вот здесь внизу, сюда змейки выползали по Ну, давай туда не будем ходить. Сюда почти не загрязли. туда. это, Mm -hmm. Здесь стоял полотенце, здесь стоял полотенце, здесь стоял полоска, спальня полотенце на mm -hmm. Там кухня, погреб, костер, здесь спальня. Нормально такие заросли тут, джунгли. Здесь тоже иногда соседи приезжали. Здесь соседи. Вон там погреб мой. Раз, два, три. Здесь ловим третий кубик. Жили, жили, ну, прикинь. Вот здесь жили. Вон остров. Все, прям месяцами, да, сюда приезжали. Mm. Ну, вот полтора месяца у меня отпуск был. Здесь и прям, и не... сюда вот, да? Да, да. Нормально. здесь еще не было деревьев, и отсюда было реку видно реку теплоходы. Теплопроходы видно, было, типа видно было. Видимость была. Было музыку слышно, оттуда mm. прикольно. Mm -hmm. Классно. Вот живности здесь всегда было дофига. Это единственное. Тут комары, ну, только... слепни. Вот это всё. Хотя, вообще долгие, по-моему говоря, вообще долгие. Прям прокачки. Офигеть, заросли. Это прям лес. Это прям лес. Это прям берёзы. Это ещё не лес? Лес. Знаешь, здесь? уже лес. Вот там он Идёт череда озёр. До леса там ещё... болото, по-моему. А, озёра, могут. озёра. А здесь чё? Озёра что? с рыбой. Здесь берёзы. Там, а там дальше сосновой бор уже заболослено. Ну, только мороз. Ой, вообще, что происходит? Привет. Березки, березки, березки. Здесь а -а -а. грибов, наверное, можно тоже туда сюда Ну-ну, наверное. Ну, да, так, крапиви, пилайки. Не пойдем, Давайте не будем, да. У меня, У меня тоже. Крапива. Обратно. Ну, там ничего такого. Там обрыв, болото. И бобры вот такие деревья наваляли. Вот такие так. Сейчас мы с болотом чермы подойдем. Ну вообще-то, ну место-то будем говорить. Ну вообще, контакт. Ну оно прям дикая такое. Дикое? Дикий-то нужный, дикие, здесь наверное, 50 живут. <смех> Когда 50 человек это уже не дикая. Когда 50 человек уже не дикая, а сейчас-то дикая. Друзья, гладите, Тем временем мы подходим к болоту. Ой, вижу гильзы от оружия. Патрон. Это не гильзы, а патроны. Патроны. Это мои. тут еще бывает. Папа, рыбник, Я понял, тут приду к пучке. Свалу, тень, бах, бах И голову туда лезем. А голый зачем? А в чем? Не мочила. Он голый думает цены. Нифига, тут вообще болочь. Вот это болоченки маленькие. Вот, а лось стоял вот, вот на потине. Да че капец, дикость. Шарах. Шрах... Шрахов. Я вышел и смотрим на него. Не Мне кажется, нам надо отсюда текать, потому что а сейчас нас съедят. На а? Едят, на... Сидят, съедят. Yeah. На... Он минимал. Я смотрю долго на него. Ну ладно. Mm -hmm. Вон, смотри, бабер, какие валит дверей. Ага, офигеть он. Смотри. Как прикольно. Он как прогрызло. Ага, бобры. Ну, как тебе? Страшно. Страшно? страшно. страшно. Вот а, я ну, иногда но... в такие моменты думаю, ну, как? Каким образом менясь от двух-трехлетнего? Уксус, вода, пожалуйста. Все натуральное. Соль. Соль. Ну, конечно, измудрились тут, выстрелили прям. Они, они ее это, она стояла, знаете, вон там. Ее водой один венокотку. И они принесли повыше, вон там они стоят. А -а -а. Ну, там стол, смотри, какой то зеркало он а даже там, есть. Там у них кухня, конечно, Зеркало вот хорошее. А листы новые? Какие-то? Да, да, они привезли, будут ремонтировать. А, -а, а, Видишь, они там ну, порядка. Можно. Аккуратно. Да. Да. Да. Угу. Труба, печка, все. Они сюда в октябре приезжали за кабаном. Приезжали здесь. -то. На снегу. На занозки могут змейки греться, аккуратно будет Нет. Обманывает опять. Что-то коптили здесь. Костер, грушы, вот. Пахнет жарачкой какой-то. Куку. Мы сейчас тоже как сядем на солнышке, когда накатаемся, как поедим вкусного. Мы, да. это мы потом попозже, мы, я не прощаюсь, я говорю, потом... На свое место приедем, как на солнышке, так и так. Все, дальше едем, Близик, Пледик да? разложим. Да, дальше поедем, поедем. <свист> <свист> <свист> Тебе надо развернуться, ты в курсе? Да. В <сослужили> смысле кидай? В смысле кидай? Надо ботинки снять, чтобы не пачкать. <сослужили> Спасибо. Я, на них я хочу. Ты хочешь? Конечно. Ты хочешь, ты хочешь? Леша обучаюсь Я думаю, нас на канале еще такого никто никогда не видел. Это <сослужили> <сослужили> <сослужили> что это, это дикость какая-то, прям Уходи, я. По по Почему? Я хочу. Потом ты, потом. гребешь потом. потом? потом <сослужили> Леша. Иди. Сейчас Аня погребе его. Давай-ка. Это было такое детство, а? Это было такое плохой идеи, чтобы ты сейчас грибла. Все вдруг-то? Не знаю. Ты гадюку ведь вообще видел какой-то раз? Змеики плавать не будут, а уже... Ну блин, уж то тоже змея. Круто, да? Подвинься сейчас, дед. Вообще на краю все, Круто нас занесло. Занесло кон конкретно, конечно, нас. Тут прям он мелко-мелко сори. Угу. Вода прозрачный. Да, кстати. Это вода в Из речки вот из той, Вон там речка впадает там залив и речка лесная нужна. Она где-то на картах есть. Вот это ты даешь, конечно. Угу. Молодец, умеешь Мы куда? В какую сторону хотя бы? Вперед теперь. Правом вперед. Правом вперед. Право туда? Правом вперед. Не... Мы, короче, куда плывешь? Не туда или туда? Разворачиваемся. Я даже не спрашиваю, в какую сторону ты понял? вперед, а не назад. Вон там на Молодец. Ты позируешь, чтобы на заставку поставить? Не. Я калории сжигаю. Вот, вот, я думаю, нормальный кадр. Смена караула. Вперед, вперед. Так, этим влево надо. Вперед, давай. Это вот сюда, а этот надо вот сюда. Один хотя бы, только сильнее сделать. Назад, не надо. Ты ко мне надо Не надо, ты назад едешь. А О, вперед. Не левый, что выразить не может. Во, вообще красавчик. Вперед левый. Вперед левый. Что бывает, что первый раз все, конечно. Нормально, для первого раза. А, и ты меня налил воду. Ты грибок стараюсь сделать сильный, мощный. А зачем? А то придется У нас в нас водеет сил, знаешь, сколько... Сашка сеет. О, вот, давай, страну больше. С первого раза? С первого раза. А ты, увидишь, сколько? Для масла. 40-летней добрости моста, у меня ходит срабатывает, вы да? можно. О -о -о. Вот это прям достаточно быстро так. Офигеть, скорость. Максималочка уробили. хочет вот на этот остров полюнуть. Мы на ней обитаем. Вот. Газету прям для палатки Да, места. Вот даже. Рыда не дожидается.